Всем привет на моем канале. Сегодня буду готовить пряники ко Дню Святого Валентина. Здесь уже собрала некоторые коробочки, поэтому, кому интересно, оставайтесь со мной. Мне понадобятся для пряников вырубки. У меня есть вырубки алфавита. Это металлические вырубки. Здесь высота 6 сантиметров. Я покупала у себя в городе целый набор алфавита. Вот на тот момент еще он стоил 35 пять. 35 белорусских рублей. Так, Дальше вот эти вырубки шли в наборе. Я их заказывала на сайте Алиэкспресс. Здесь было, по-моему, 5 или 6 штук разных размеров. Дальше вот эти вырубки э, цифры. Также я покупала в этом же магазине, где и вырубки алфавит. И все остальные я заказывала на сайте Алиэкспресс. Металлические. Вот такое э, разъемное как бы, сердце, состоящее из двух половинок. Вот такая вырубка. Вырубка для надписей. Эфелева башня, мне очень нравится И вот такие Обычные сердечки металлические формы Вот, они в наборе идут Разного размера, так же как и вот эти Пластиковые, это все с Китаем Я буду использовать Тесто на сахаре, пряничное тесто Ссылочка сейчас у вас появится на экране Пряники готовы. Сейчас буду готовить айсинг. Я возьму один белок и сахарную пудру на один белок примерно 170-200 грамм сахарной пудры. Замешиваю айсинг. Вдруг потом будет не хватать, я домешаю еще. Вот такой айсинг получается густой. Я его сейчас использую для контура. Теперь более жидкой, то есть я добавила пару ложечек э, кипченой воды холодной, и буду делать заливку. Вот оно видно сразу, какая консистенция нужна, то есть не остается вот этих полос. Наконец-то все готово. Вот что получилось у меня в итоге. Вот такие безы я делала в прошлом видео. Отлично подходят в коробочку из-под зефира. Вот сюда, когда упаковываешь, вообще классно смотрится. Дальше вот такая крафтовая коробка, совершенно обыкновенная. Можно... Побольше, к сожалению, у меня нет. В прошлом году я упаковывала в такие квадратные 20 на 20. Туда отлично помещаются цифры. Вот 14 февраля и еще пару пряничков. И буковки очень красиво смотрятся. Вот. Так что, кому понравились идеи, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С наступающим вас праздником! Всего доброго! Пока-пока!